31 января 2022 года на телеканала «Россия» состоялась премьера девятого сезона любимого многими сериала «Склифосовский». За годы съемок актерский состав неоднократно менялся, но главные персонажи все так же остаются на своих местах. В этом сезоне героев ждали как новые испытания, так и неожиданные встречи. А сейчас давайте узнаем, как складывается личная жизнь актеров сериала «Склифосовский». Максим Аверин. Российский актер и режиссер Максим Аверин в сериале «Склифосовский» играет одного из ведущих хирургов Склифа Олега Брагина. И несмотря на то, что в картине у героя-актера то и дело вспыхивают романы, их нельзя перенести на реальную личную жизнь звезды. Максим Аверин никогда официально не был женат, а также не имеет детей. Пресса то и дело пытается его уличить в отношениях с женщинами-коллегами, но такие новости Аверин не комментирует, отмечая, что он наслаждается одиночеством, а брак считает ерундой. Мария Куликова Мария Куликовой, сыгравшей в сериале нейрохирурга Марину Нарочинскую, часто приписывают роман с Максимом Авериным. Она говорила, что у них на самом деле теплые отношения, но исключительно дружеские. Ранее актриса была замужем за артистом Денисом Матросовым, но в 2015 году они подали на развод. От этого брака у Куликовой родился сын Иван в 2011 году. В настоящее время неизвестно, состоит ли Мария с кем-то в отношениях. По слухам, она уже несколько лет встречается с неким мужчиной, но имени его не называет, как и того, чем он занимается. Сергей Петровский. Личная жизнь актера сериала «Склифосовский» Сергея Петровского, который в девятом сезоне сыграл бывшего коллегу Марины Вячеслава Мартынова, сложилась успешно. Он давно женат на актрисе Александре Волковой и счастлив. Детей у пары пока нет, возможно, это связано с большой занятостью в кино. Мария Порошина. В девятом сезоне появится и актриса Мария Порошина, которая получила роль новой начальницы Брагина, Тамары Спиранской. Звезда только один раз официально состояла в браке, хотя до этого у нее были отношения с Гошей Куценко. Влюбленные прожили вместе пять лет, в этом союзе на свет появилась их общая дочь Полина. Через несколько лет после разрыва с Куценко Порошина познакомилась с актером Ильей Древновым. Они сыграли свадьбу, на свет появились три дочери – Серафима, Аграфена и Глафира вместе супруги прожили более 10 лет, но в 2018 сообщили о разводе. В 2019 году Мария родила сына Андрея, но кто является отцом мальчика, так до сих пор и остается в тайне. Изначально малыша записали на имя древного, так как с момента развода и до появления ребенка прошло мало времени. Но он в судебном порядке опроверг свое отцовство. Позднее говорили, что отцом мальчика стал актер Ярослав Бойко, но и эти сведения не нашли подтверждения. Сама Порошина делилась, что родила сына от иностранца, но его имя и профессию называть не стала. Елена Яковлева. Актриса Елена Яковлева, которая сыграла за в отделением неотложной хирургии Ирину Павлову, сейчас замужем во второй раз. Ее первым мужем стал однокурсник Сергей Юлин, но брак продержался недолго. В 1990 году Яковлева стала женой актера Валерия Шальных. До этого они пять лет жили в фактическом браке. От этого союза на свет появился сын Денис. Игорь Горден. Личная жизнь актера сериала «Склифосовский» удачно сложилась еще в 1995 году, когда он познакомился с актрисой Юлией Меньшовой. Поженились они спустя два года отношений, в это же время у них родился сын Андрей, а в 2003 году дочь Таисия. После рождения второго ребенка обстановка в семье стала портиться, и уже в 2004 году супруги развелись. Какое-то время они жили отдельно, но уже спустя 4 года, в 2008, вновь отправились в ЗАГС. Былые чувства воспылали с новой силой и не угасают до сих пор. Андрей Ильин. Актер Андрей Ильин, сыгравший в склифосовском челюстно лицевого хирурга Геннадия Кривицкого, пытался построить счастливую семейную жизнь 4 раза. Его первой женой стала доцент кафедры актерского мастерства театрального училища имени Щукина Людмила Ворошилова. Но эта история любви завершилась спустя 9 лет брака. Позднее Ильин начал строить отношения со старшей дочерью Олега Табакова Александрой, но спустя 7 лет фактического брака влюбленные расстались. Затем его свела судьба с тренером по плаванию Ольгой. Они отправились в ЗАГС, но уже в 2005 году развелись. С 2010-го Андрей Ильин состоял в фактическом браке с редактором на ТВ Ингой Рудкевич, которая в 2013 году подарила актеру сына Тихона. Известно, что только после рождения сына Андрей принял решение снова жениться. Анна Якунина. Благополучно сложилась личная жизнь у актрисы сериала с Анны Якуниной, сыгравшей операционную сестру. Она дважды была замужем и родила двух дочерей, одна из которых уже порадовала звезду внуком. Первым мужем Анны Якуниной стал ее однокурсник Сергей Стегайлов. В 1989 году актриса родила ему дочь Настю, которая в 2021 сделала ее бабушкой. После развода с мужем Якунина встретила инженера по имени Алексей. Вместе они воспитывали дочь звезды от первого брака, в 1996 году поженились, и в это же время у них родилась девочка, которую родители назвали Марией. Нина Усатова. Героиня актрисы Нины Усатовой, Ирина Федоровна, в девятом сезоне сериала «Склифосовский» доросла до регистратора в больнице. Знаменитость была замужем всего один раз, ее избранником стал лингвист Юрий Гурьев. До этого Нина Николаевна состояла в незарегистрированных отношениях с мужчиной, от которого в 1988 году родила сына Николая. В браке с Юрием у нее детей не появилось.